Ну, мы сперва ходили к врачам. У него была речь невнятная. А зомби Буша, он оба помогает. в танке Мы проект мешал. В семинар в тренинг Так в в Сагдейской области по статистике 7 тысяч детей с ограниченными возможностями. Это зарегистрированные, а не зарегистрированы еще Бог знает сколько. Нет отдельного общества для таких детей. Есть одно общество единое чтобы они могли на равных жить, получить образование, создавать семью. Проект приносит успех еще к тому, что это, можно сказать, уровень общины, да, так скажем. И самое главное — это себя человек может обслужить. Проблемы есть, оказывается, такие дети много. И они нуждаются как нами, как я была, как я нуждалась. И захотелось, чтобы другим тоже так помочь. Это программа RUO, которую мы сейчас с Фондом ФСТС реализуем. Назначение этой программы так и является, чтобы услуги были доступны каждой семье. Было бы хорошо, чтобы они тоже, у них такие дети тяжелые, они сидят дома, они могут вот создать вот такие курсы. Когда мама изменяет свой взгляд на ребенка, она предается в первую очередь остальным членам семьи, а когда семья начинает в ребенке увидеть другого человека, это и принимает потом все общество. Барой корима барой Борой бег буди Как сейчас выяснилось, у него сейчас хорошо все, он ходит в школу, у него улучшается память, он хорошо работает. Родители, они, ну, как бы раскрывают свои крылья, расправляют крылья, и они могут работать, они могут своих детей развивать. Это у меня левая, не мою рука, да? мошенкиди, как вай. Да, помогает, немного да? помогает. помогает. Не не шум, не шум, Но наша работа – это помочь родителю, помочь маме. Она, получая консультацию, получая нашу поддержку, она не остается просто так, она не сидит просто так. Она старается помочь другому ребенку, другой маме, которая уже как ее сосед или как ее родственник. Конечно, это очень хороший успех, но для того, чтобы э, вот эта тенденция она стала как бы такой общей, она охватила все наше общество, нам необходимо э, дальше распространять эту информацию.